Банде Гурупададанда м Бхактабиндха саманитам Шри Чайтанна Банде Нита Нанду Саходитам Патита нанг павонебха вишнавибшо на мою намаху. Муканкарути бача, нанг панг, нагайтегид. Ядки пата намаху на Бренда вытащили бы пиави Девинсара сватингвасам тату яью мудира. Шанкхирта не Кришна кату подеш. Гоорио патросшо пркаса нича. Шадану ракто гуру бхакти ютто. Бхакти прамада Титаспадам сива виринчанутам сараньям бхита тиам бонотапал лभадипутам банде махапурусете чарна рвиндам жадпадпала лавакачанда мани чатая биспори Сри Кришна morally отправить подelim с трагиком, которуюmet iy begun, был прежним джlly, gehört вас horrible, благослови от�적ого, littlef갖 и ждем макриона, Хари Кришна хани Кришна Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Аджан уламбита фу жоу канока бодато. Каруна, батару, Хари Кисна, Хари Кисна, Кисна, Хари, Хари, Хари Хари ШАНКИРТАНОЙ КАПИТАРО КАМАЛАЙО ТАКСВА ВИСЬАМ БАРО ДИЖА БАРО ЖУГА ДХАРМА ПАЛО БАНДЕЙ ЖАГАТ ПРИЯ КАРО КАРУНА БАТАРО ХАРЕ КИШНА ХАРЕ КИШНА ХАРЕ КИШНА ХАРЕ ХАРЕ ХАРЕ РАМ ХАРЕ РАМ Рама, Рама, Хари, Сура, Бандито, Ганга Таранга Раманина Джата Калапам, Гаури Ниранта Рабикуси, Тобама Бхагам, Нараяно Приямананга Мадапахарам, Барана Сипурапати, Вхаджави, Шанатам, Ваги ясья стхиде самбхиде твам шинга хари Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, хари Амнайо Прахутат Ям Харими Хасаравасактим Расаддим Тат Бингнанг Шанг Шагивана Пракати Кабелитана Тат Бингнанг Шах Хавад Бхайда Бхайда Сакалам Муппи Ити Юподей Шати Гору Чанду Свайям Са. Горя Гости Боти Paramahansa Jagadguru told that actually, those who are elevated devotees, those who are elevated personalities, they become an object of attack of people. Gauriya Goshtipati, Sri Silla Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakar Pohapath, Paramahansa Jagadguru used to tell, used to say that those who are Гуди Бушни Братешила Бхагавадсид Госами Пахупад говорил, что возвышенные преданные часто становятся объектами нападок обычных людей, поскольку обычные люди не могут потерпеть их высокое положение, их уровень, их личность, а необычные качества. Поэтому они завидуют и пытаются как-то напасть в этом. Это часто происходит, так и поэтому Сила Прабхупад говорит, что эти возвышенные души, они часто становятся объектами нападок обычных людей. Те, кто чистые преданные подлинные ачарья, и вот эти ачарьи, они посланы Вихону Господу, чтобы решить здесь, все проблемы чтобы здесь, чтобы спасти обусловленную душу. И вот они всегда говорят <coughs> об абсолютной истине. И они думают, как помочь людям, <coughs> как сила Пахопат. Он э, выпускал журналы, делал выставки, говорил Харикатху и множество других вещей делал, чтобы помочь обусловленным душам, чтобы спасти их от неминумой смерти. И вот, естественно, что те, кто завидует Гуру, Васянаму и Бхагавану, они всегда пытаются как-то помешать их в их миссии. И Как я уже говорил, когда Шиллопакхупат был приглашен царем Махидычандрой, он отправился туда, чтобы говорить Харикатху, но после этого он говорил всего лишь пять минут, Сахаджи начали возмущаться. Хватит прекратить, и Шила прекратил говорить харикатху и пошел в свой баджан И он также перестал есть и пить. Поскольку... Таково правило, если гур-вашнавы не могут ничего сделать вам, для вас, я имею в виду, если вы не готовы принять то, что они делают для вас, то тогда гур-вашнавы тоже ничего не примут от вас. Поскольку те падшие души, если я не смогу спасти их, дать им что-то настоящее, то нет права, чтобы принимать от них принимать пожертвования обусловленных душ, если кто-то это делает, это может стать причиной его падения. То есть, если кто-то под ведомочарей берет что-то, кого-то, но не может дать им какое-то духовное благо, то это станет причиной их падения. Это послание обусловлен душем Шила Пабхупат не говорит. Он... Это не значит, что такие великие души, как Шила Пабхупат, он пойдет, Если что-то возьмет, то обусловленный душ нет. Это относится к обычным людям. Можно часто видеть, что они одержимы жадностью, жаждой славы. И вот это относительно таких людей. Мы должны понять это и на самом деле. Исчила говорит, что те, кто чистые ачаря, подлинные ачарьи, они никогда не идут ни на какие компромиссы с хаджейми и всякими демонами-ракшасами. Они не идут на компромиссы, поскольку компромисс значит саду. И компромисс значит что-то взять плохое у кого-то и отдать что-то хорошее ему. Это значит компромисс. Поэтому подниматься саду никогда не идут ни на какие компромиссы. И вот компромисс невозможен на пути чистого баджина. Гуру никогда не идут ни на какие компромиссы. И вот хотя весь мир может выступать против таких саду, не принимать их учения, препятствовать всячески, но все же такие саду не прекращают говорить об абсолютной истине. Это их, их, их, их обет, это их решимость, это их цель. И если в истории Харибаджины посмотреть, то... Рамануза зачари он был, попал в большую проблему в с вами. Также он тоже был в такой проблеме. Нимбарка Ачария, их пытались отравить. Под именем ты давали какую-то гадость, но по милости Бхагавана он был спасен. И таким образом Наш Мадвачарья тоже был в такой проблеме, кто нет все, Почти все, многие Ачарьи. В этом творении те, кто родились в этом мире, они постоянно встречались с множеством проблем. Почему они не были врагами, они чем-то, они просто говорили об абсолютной истине. Поэтому было множество недовольных. Рамуджачарья тоже был такой проблеме, но для него это не была проблема. Мы можем подумать, что Челапархупат э, испытывал какие-то проблемы или Бхактюна Такура, но если мы подумаем с холодной головой, то поймем, что Гуроба Шнава — это не какие-то материальные люди, сделанные с плоти и крови. Люди демонического склада ума не могут даже увидеть их по-настоящему, а не то, что что-то сделать плохое, как Равана. Он хотел э, убить Раму. Он хотел похитить Ситу. Ну, тогда Мога был в Южной Индии, он увидел, что какой-то этот Рам, Рамананди только совершает Божен очень беспокоился и горевал о том, что Равана похитил Ситу, и Махапрабху сказал, не беспокойся, поскольку Раван не мог даже видеть Ситу, Сита, это Чит-шакти и Антаранга-шакти, как какой-то демон похитить ее. И вот там, из Курма-пурана, Махапрабху, он привел свидетельство и показал там Браму, ну смотри, Равана, он смог похитить только тень ситы, не настоящую ситу. И что же говорить о похищении этой ситы? Если он ее даже не видел, кто может напасть на Ашчилу Прахопаду, если они даже не могут видеть, кто такой Ашчилу Прахопада, Рамачандапури не могут видеть Мадавенда Внешне он может заявлять, что он ученик Мадавенда но по сути он не может даже видеть его, у него нет связи но с Гурдовом, нет. нет сам Банты, Гьяна, нет дикши. Если есть какая-то дикша, то почему он говорит так? Почему он дает советы Гурдову? И таким образом мы видим, что трансцендентная Гуру Вашнава Бхагаван, хотя внешне мы не можем найти, что они могут стать объектами чьих-то нападок, но все же мы знаем наверняка, что это невозможно. Никто не может напасть на них. И вот они идут вперед. Они, они идут вперед с их миссией. И вот. Все Ачарьи, кто нет. Те, кто хотят говорить об абсолютной истине Те, кто несут послание Галоки, они практически всегда становятся объектами нападок а, материальных людей, как Кримиканта хотел а, выколоть глаза Рамон он. Он возмущался, что тот не принимает то, что, что Шанкар, Бхагаван и все и вся. И вот Кримикан так хотел выколоть глаза Куреша, поскольку Куреш, он хотел... Ну, вот, и вот этот Куреш вместо пошел. пошел. Туда, куда пригласили Рамон представился Рамон оделся в его одежду. И вот они начали спорить. Куреш был победителем в этом споре. А Кримиканта, проигравшим, его, чтобы отомстить ему, ему выкололи глаза, но все же наш Куреш не был готов принять неправильную седанту. У нас Рамудзи не был готов принять неправильную седанту И вот мы Махараса раньше объяснял эту шлуку Капьясан во время хода Рамудзи И там два хотел убить Поскольку Ядва Ачарья день за днем <coughs> обнаружил, что этот э, мальчик очень велик, он вскоре может уничтожить всю Майраду, поэтому лучше убить его заранее. И вот Мадхвачарья, он попал в такую проблему, и вот все. он Такура обычно говорил, я дальше могу с этой седантой продвигаться. И вот можно вспомнить, Пахлат Махарадж, он был... очень хорошо вел себя перед Хиране Кашипу, как обычный ребенок, но в тот день, когда он начал говорить об абсолютной истине, с этого времени Хиране Кашипу понял, что он его враг, а не сын. Смотрите, это было в Сате Юга. Это было очень отличное. йога, очень изысканная, очень прекрасная. И там Раджа и Тамагуна практически не было. Кстати, Юга — такое великолепное время. смотрите, даже в то время Хирани Кашипу он пытался всячески помешать с который был его сыном не кем-то по стороне, потому что он говорил об абсолютной истине. И поэтому... Не нужно пытаться присоединиться к какой-то миссии определенной. Нужно, нужно видеть Гуру Тату одно, единое, неделимое. Мы должны видеть Гуру Дава в Чиллакеша Гасе Махараджа, в Бхакти Памудпури Гаса, Махараджа. И тогда наш Гуру Дашан будет совершенный. А какой то дешевый эго мы должны избавиться от него, от этого дешевого, иначе мы не сможем совершать базу никогда. И, и вот <coughs> <coughs> в тот день, <coughs> когда Пахват Махарадж <coughs> хотел выразить абсолютную то из тех пор, он стал объектом нападок <coughs> своего отца. Он сказал ему, кто тебя научил этому. «Признавайся, по, по чьей милости ты смеешь так вести себя со мной?» Прохлад ответил, «Та сила, благодаря которой ты жив, благодаря которой существует весь мир, та сила, благодаря которой ты наслаждаешься своим царством, и благодаря той же силе, я говорю так, и херня Кашипутского хватит убить его». И вот он приказал своим этим приспешникам, демонам. Вот они пытались убить его три но не получалось. Если вы видите Пахлад Махараджа, будете плакать. Он очень прекрасный, преданный. Вы захотите взять его к себе на руки, поцеловать, но этот пахлат Махарадж стал объектом нападок Хирани Кашипу. <практишна> это называется «Пратишта». Я хочу связать эту ситуацию с текущей ситуацией. Почему люди думают, что Бхакти Сидяндасасоват Гуссомитакова Папуупат? Их враг. Почему они думают, что Шилакешип Махрас, Исидар Махрас – это их враг или я их враг? Я их лучший друг. Но они не могут обнаружить. И вот практически что это такое желание славы. Можно, иногда можно видеть, что сын может ради славы убить или жена может отравить мужа. Даже в материальном мире можно видеть множество таких примеров. Не, не надо идти далеко. Куда-то в духовной области, даже в материальных можно такое видеть. И вот Вот можно в случае Магросе видел какой-то знаменитый человек был не духовный просто материальный знаменитый и вот Пратишта – это то, что может опустить нас ниже, чем уровень животного. Лапка подзе Пратишта – это то, что может опустить нас ниже уровня животного. Мы знаем какие-то писания, кто-то может и злоупотреблять этим. И поэтому что Господь Махараши говорил, что те, кто демоны, они тоже они могут злоупотреблять писаниями. и могу открыть Бхагават и показать хранякша например, он был убит, а Хиранякашипу, он давал так, в, в духовные наставления своим родственникам, которые выглядели духовными. Он утешал свою мать и жену жен своего брата, который был убит в Он говорил, о мать, жизнь она не вечная, не стабильна. Пытайтесь понять, что жизнь не вечная. Зачем вы так? Говорить о своем о сыне. Хотя он давал другим наставления, что жизнь вечна, но сам он этого не понимал. По крайней мере, вел себя так, как будто не знает об этом, если кого-то приговорили к смерти через повешение в пять раз можем, следующего дня, то такой человек. А если адвокат спросит, что вы хотите, каково ваше последнее желание, что вы скажете Если вот э, что же делать как, каково желание будут последние? И люди обычно уже ничего не хотят в таком положении, когда не понимают, что жизнь не вечна, что им осталось жить совсем мало, а то э, совсем другое происходит. И вот прежде чем давать наставление другим о том, что жизнь не вечна, нужно самим осознать это. И вот Хираня Кашипот давал наставление о мать жизни не вечна. Ты, я и все остальное, нам все оставим этот материальный мир. И, <соединяющие> И вот Кеши Багасая Махараджи, они все говорили, что демоны они тоже могут цитировать Писание, но что из этого, это не Харигатха. Глупые люди, они иногда прыгают в огонь. Я хочу спасти их. Но кто хочет слышать это демона, они тоже цитируют Писание, но что из этого? Это нельзя сказать, что это Харикатха, перед тем, как слушать Харикатху. Мы должны понять все признаки Харигура Ващнава. Перед тем, как слушать Харигу от кого-то, почему не попытаемся понять, что мы Ващнава? Поскольку мы не искренни, если мы были бы искренни, то мы бы искали авторитетный, подлинный источник. Сила Пахупат говорит, я могу предаться благостным вот стопам, такого Богу, который может дать мне подлинное, стопроцентное, несомненное благо. И вот почему мы стремимся к лапче позже, протести к каким-то мелочным материальным вещам. Даже я не хочу говорить оси себе как ученики Ашчиды Бхакти Памодху Регаса поскольку это подобно саморекламе. что я ученик такого великого саду, а вы должны уважать меня. Зачем я должен говорить об этом? И какова седанта, каков очарованный, каков наш характер. Что и каков признак подлинного саньяси. Люди, они стремятся к лапхе и пуджи и и хотят поддержать своё негативный фактор, которые есть вокруг этого материального мира, и что я могу сделать для них? Мне ничего. Сделать для них моя обязанность говорить об абсолютной истине, абсолютным образом, иначе я не могу давить на вас. И, и, и, и таким образом Хианя Кашипу, он цитировал Писание, но не был, он не утвердился в састрах. Чистые, преданные говорят, что все правила и предписания... И вот они говорят, что все предписания Писаний, они для меня. Не то, что... Как некоторые люди дают наставление другим, но сами не следуют им. его вот чистые преданные шутя говорят, что все правила и предписания шаства непринимаемы для моей жизни. Это зависит от нас. Сможем ли мы это принять или нет? Люди, если они чувствуют лечение, то это значит, что тот очарь имеет множество учеников по всему миру. То есть кто-то вновь добирает гуру по количеству учеников, построенных храмов, денег банки и прочих материальных вещей. Но это не то, чем можно измерить качество очария, духовные качество. Поэтому много раз я говорил, что... Во всем мире мы должны говорить о Сиданте, о вот, том, кто такие Гува Вашнава, кто такие Ачарья. Мы должны говорить об этом, если мы хотим защитить от Гауди Сампрадаю, но защищена Гаурага Махапрабху, но все же, если мы хотим распространить учение в Шитании я имею в виду, если вы хотите распространить учение, Шила Бхагаваттана такое. Если вы хотите распространить учение с Бхакиштанта Сарасвати, то мы должны hmm. прыгнуть в этот океан служения, и тогда мы обретем огромное благословение сверху, это наше служение. И вот Прахлад махрас пытались отравить его пытались жить в огне. Его скинули в океан, сначала пытались убить каким-то оружием, но забыли, что Прохлад Махарадши — это не какое-то материальное тело, как я вам вот говорил, о чистых очарях, они не какое-то материальное тело, как мы. И вот они хотели убить этим. Каким-то оружием, но забыли, что Пахлат Махарадж — он материальное тело, и вот они вроде но проткну, проткнули, а. они увидели, увидели, что вроде его проткнули как, каким-то оружием, но Паглад Махарадж никакого вреда не получил, он просто смеялся, смеялся поскольку э, сад мы должны связать все это с сад Читтанандой. Бхагаван, он сад предан, они тоже сад Они не сделаны из плоти и крови. И вот они забывают, что сад мой пахлад. пахлад. он имя Пахлада Махараджа. оно само по себе открывает мистерию. Прохлад Макарача, значит, про, состоит из двух слов. Про, значит, абсолютный охлад, Бл ананда, блаженство, его значение имени, прохлад, значит, про, плюс хлад хлад значит, ананда. И вот про значит абсолютно нанда, не какая-то материальная а, радость, а, а Прохлад Махараши — это олицетворение абсолютного блаженства. И как мы можем уничтожить его? Как мы не можем убить Нитянанда. Кто такой Нитянанда? Нитянанда — значит вечное блаженство, вечная радость, бесконечная радость. Нитянанда — это источник бесконечного блаженства, нанады. И кто может убить Нитянанда? Джагай Мадхай. Они, чтобы а, а, а, распространить славу Нитянанды, они попытались его убить. Кто? И Нитянанда, он не сделан из плоти крови. Багранский Кришна, он не сделан из плоти крови. Гуранга Махапрабху тоже. Но все же это по воле Йога Майя произошло, чтобы одурачить нас, и... и вот Нитяна, да, все равно сказал, вы хотели убить меня, но все же я хочу спасти вас. Нитяна, да, он сделан из полоти крови, хотя внешнего кровь пошла из его головы, но и только для того, чтобы одурачить таких материалистических людей. И вот сейчас я хочу рассказать о славе великого Пуна Праги Великого Мадвачари. Почему он велик? У нас есть связь с Мадвачари. Махапрабу хотел показать нам и Парика Макаджа. В Норди париками мы находим, что Бхактинон такого из различных шансов, кто нет. Каждый не Бхака Ачарья, Мадва Вишну Свами, Рамон Жуджи Ачарья, Даджи Шанкра Ачарья, Четушан, Саптариши и Семриши. Они все пришли. Кто нет, каждый пришел в Навадибдаму достаточно давно. Они пришли, Мадвачаре тоже пришел. Бхарат Радши решил, кто, кто нет. Вопрос, кто пришел, он неправильный. Правильнее спросить, кого тут не было. Поскольку все приходили в Навадибдаму, поскольку Навадибдама это вечная дама, она не. И нельзя найти Навадибдаму на карте Индии. Но все же мы можем найти, что здесь Надия, там Навадипа, но все же это не часть Индии, она слегка привязана, висит на милости Нитянанда Баларама сама дама это источник вечности З завтра вечером Ахашна начнет говорить о славе даме что такие дамы что такое кто такая что такое дама кто такие преданные у париками и вот мы имеем прямую связь с Вот И пишет, вот такие узы в этой шлоке можно найти. И вот это долгое седан на подобно океану я попытаюсь кратко рассказать суть об этом. И вот Мадвачарья мы имеем прямую связь с Мадвачари. Когда Мадвачарья пришел сюда, Он не отличается от ханумана. Вот хануман Бимасена. Хануман, он мухавайя аватара. И вот различные есть пять различных видов вою. А воздух. Не, не совсем воздух, но это воздушные потоки, которые поддерживают наше тело вою, но сангрити. На, а на устных не, не помню, как сказать. Ну, что-то вроде потоков. This way, all your digestion, any prasadam you are taking, no? a digestion, there one diprogram cell, you know, you go through biological cell. There is one dipro, uh, you know, one, one division, between, between the lower portion, upper portion. They one, one, one fine covering, one covering, one fine uh, screen. This way, different. И вот и различные и виды воздуха те они и <coughs> так или иначе функционируют, но главный из них мукшавая, благодаря которому мы живем, он мукшавая, главный из этих воздушных потоков, и он олицетворение ханамана, ханаман, он олицетворение головного ваю, и бима сын, он также, он тоже его аватар и Мадвачарья. И так или иначе, в Мадвачаре он родился в этом материальном мире по желанию Верховного Господа. И как мы знаем, однажды один преданный Он залез на храм Анантачари, на храм Анантачари. Один храм, один храм, один один храм, один храм, один храм, один храм, один храм, один храм, один храм, и вот по милости, и вот как-то так случилось, что этот м, преданный залез на храм. Анантешвара, Хотя этот храм был подобен храму Джаганатха. Сложно достаточно туда забраться, где он танцевал там. И вот он танцевал на верхушке этого храма. Хотя тот не то, что танцевать на, таком, на такой высоте и на такой малой площади. Туда залезть крайне сложно. И он начал кричать оттуда, о люди. Слушайте прекрасную новость. Я услышал сл ее с небес что один преданный Анатешвара Анатаде, он вскоре родится и явится в этом мире. Вы можете... Вы обретете великое благо в виде его. И вот он сообщил, что Великий пытайтесь скоро, явится И, явятся, и... И ситуация стала очень ну, благоприятной, чистой. Никто не хотел совершать никаких грехи и Мадвачарь вскоре родился рядом с, с Анантеша Романдиром подаль. И имя этого места, название этого места – Паджакшетра. Это в Южной Индии. И вот он родился там, в когда родился, все благоприятные симптомы можно было видеть. Было достаточно дождя, все злаки росли должным образом, люди чувствовали себя прекрасно, и все вот это вот. Окружающая обстановка, на гармонизировалась. Его отец был Наранбатом, а мать звали Ведвати. И вот когда этот ребенок родился, вся эта окружающая обстановка, она стала очень прекрасной, и все в виде этого мальчика были очень удивлены. Он был очень здоров, очень прекрасен, золотого цвета. Вот люди. И все его действия были необычны. И после э, рождения один чистый браман он пожертвовал корову наранбате. Почему? Почему? Не, неизвестно, почему какой-то браман пришел, сказал, что хочу вам подарить корову для этого ребенка, чтобы он пил достаточно молока чар мог пить молоко мог выпить 32 этих горшка за раз Mm -hmm. Мог съесть 400 бананов, поскольку он вайо аватар мог такое, такое огромное количество еды есть. Он, как он, поскольку он аватар, вай, бим, бим, бимасена, поэтому какие-то их качества в нем проявлялись, и вот он рос. Он очень любил коров. Почему никто не знает? Он брал хвост коровы и, и бегал за ним, за коровой. Корова когда бежала на поле, чтобы поесть травы, он тоже шел с этими коровами. Родители беспокоились, не знали, куда он пропал. Думали, что все же пропал совсем, но потом он приходил. Это родители тем временем плакали, рыдали. Куда-то кого пропало, этот э, съехал ребенок пропал, и один э, фермер э, спросил, чего же вы плачете. Я вот видел вашего мальчика там в лесу. Он, он схватил хвост коровы и танцевал так прекрасно. Если вы увидите этот танец, вы будете очень удивлены, действительно. И Мадхачарья вернулся, его имя было Васудев, поскольку все признаки показанные, в явлены были этим мальчиком, они были очень великолепны, поэтому отец Наранбата мог понять, что он необычный человек. Он преданный Васудева. Его имя, его назвали также Васудева. Однажды отец и мать, они пошли на какую-то свадьбу каких-то родственников, но этот мальчик пропал. Этим хотел показать, что эта церемония не, не совсем церемония. И, в общем, он ушел в храм Анантешвары. С этой свадьбы его искали, Тут, куда пропал. В итоге подумали, может, в лесу какие-то шакалы его утащили. Или леопарда, или еще кто-то. И в итоге отец этого Мадвачари искал и увидел, что отпечатки его стоп куда-то ведут. Они пошли за этими, по его следам. И вот так они дошли до храма Анантесева и обнаружили, что он там танцует со всеми преданными. Отец обнаружил, что и вот там он обрадовался, обнял его, спросил, как ты тут оказался. Очень очень далеко. Этот мальчик сказал, если Бхагаван помогает мне, то нет ничего невозможного. Отец был удивлен, что такой ребенок трех-четырех лет такие хорошие вещи говорит. Вот он взял его на руки, поцеловал. И Мадхвачаря вот, вот, этим действием хотел показать, что все материальные церемонии, они бесполезны. Поэтому отправился в храм Анантешвара. И а, а, вот а потом они пошли, чтобы предложить сына Лодосну стопам Анантешвара. И тем временем, когда жена пришла, уже было поздно, там лес был по дороге, и там какой-то призрак вселился в какого-то человека, тот стал бесноватым, начал хоркать кровью, и этот, эм, этот привидение Сказала я, я смог войти в этого человека, поскольку тот не.. Поскольку тот не, не, не поддерживает этого Раманзу Зачарью, а те, кто поддерживает его, любят, уважают, то я не смогу причинить никакого вреда и В итоге этот человек, его в какую-то комнату поместили, а этот э, Мадвачаря что-то сделал да, ему, и, и этот бес вышел из него. А тот человек жив-жив остался благодаря Васадову. В общем, и так этого привидения освободили, и человек жив остался. И такие, множество таких необычных вещей происходило с ним. Однажды Мадавачарю послали в Гурукулу. Я кратко расскажу, поскольку времени у нас мало, и Мадавачаря был отправлен в Гурукулу. И там Мадхвачаричи считал Веду беда, беда, и И учитель был очень счастлив с этим мальчиком, но однажды сказал, что ты не читаешь правильно, ты весь день куда-то иг играешь с детьми. Ты зачем сюда пришел? Для того, чтобы учиться или чтобы играть? И вот тогда он сказал у Глудов, простите меня, вы выучите меня, я все учу, ну, поскольку уроки ваши простые, слишком домашнее задание тоже не стоит того, чтобы ему время уделять. Я все это учу и запоминаю, поэтому у меня много свободного времени остается, я играю что ты говоришь, и вот можете проверить, задать какие-то вопросы, я на все отвечу по вашему учению. И, и вот этот учитель был удивлен, что действительно, он знает не, не только то, что, чему я его научил, а также то, чему еще не учил. И вот его учитель был удивлен. Сколько <соединяющие> он, он разумен, может, у нее такая великолепная память, запомнил все, чему я его учил. И с тех пор он стал очень осторожен. Он понял, что тут не какой-то обычный ребенок должен быть чем как посланника Верховного Господа. Он начал изучать Виртовиданто, и ему в то время было около восьми лет. В то время правило было, что дети должны учиться в Гурукуле. И, в итоге, что случилось? И вот его отец работал в поле, что-то делал там. И мадвачарья взял сухую палку. И сказал отцу, О, отец, я скоро вернусь с Сейчас я должен разрушить всю Майваду Сиданту. И его отец Наранбата посмотрел на него и сказал, что ты говоришь. Ты можешь разрушить Майваду, если это возможно. что эта сухая палка станет большим деревом, то тогда я поверю если тебе. Полка, землю, и полка, верить, Мата, эту полку. и взял эту палку, воткнул мы ее в землю и сказал, «Отец, смотри, действительно из этой палки за очень короткое время Выросло огромное баняновое дерево. И Наран сказал, да, теперь я верю. Что ты можешь мою Майваду. Я думаю, что ты посланник самого Бхагавана. И после этого другой Ребенок родился у них. И вот Мадвачарья сказал, что вот у вас родился еще один сын. Он может позаботиться о вас. И я приму Так Как в случае с Махапрабу, его старший брат тоже ушел, принял саньясу. Потом Махапрабху тоже принял саньяса, и вот Мадвачарья, он был очень рад, что у него родился брат, это очень, очень хорошо меня, для него, поскольку можно саньясу принять, а его брат позаботится да. о родителях. И вот он попросил благословения родителей, и однажды, это долгая история достаточно. И вот все знания парампары, внешне можно видеть какое-то необычное что-то. Мадвачарья получил посвящение от Ясадева. Почему? Поскольку тот отправился в это после этого было. И вот он отправился в Баддинарайн, но когда он был в Баддинарайне, он отправился со своими учениками, хотя, хотя он сказал им, чтобы они не шли за Ним, оставались какие-то все равно после тот я говорил, чтобы не ходили за Ним, но в итоге пошел один с пустыми руками в Йоса <coughs> Пещера Вьесадева, Вьесадева явился там, обнял его, дал ему очень все учение, Вишуда Сиданте, от а Чинти Беда, Беда тату. И, и Мадвачарья, он получил указание от Вьесадева, тот сказал ему, чтобы он опубликовал все комментарии к Виданте. На самом деле. Восходя, one day discover one very powerful man. обнаружил. <coughs> coming up, so powerful man. One day discover. So who is he? He take information. His name is, you know, what is I can remember. He took, Обнаружил какого-то необычного человека, имя украдено, забыл к нему, забыл имя, в общем, Ананда Тир или как-то так. Его имя uh, uh, uh, uh, uh, anyway, uh, I mean, В общем, в общем was, потом его имя был задан. И вот он получил саньясу позже. Ачудапрака его звали. И вот он получил саньясу от него Ачутапрака. Он хотел проверить своего ученика, И потом он понял, что тот необычный человек. И вот прека хотел научить его чему-то, но. Мадвачарья в его учении обнаружил 42 недостатка относительно чистоси Данте, и Четапрако разгневался. И тогда они начали спорить, и Мадвачарья объяснился. Четапрако сказал, что если это есть какой-то... А ты, если у тебя есть м, такое представление прекрасное об этом объекте, субъекте, то почему бы тебе не написать комментарий к, ко всему этому? И вот он написал комментарий к Махабарате и не один раз. Мадвачаря. Один комментарий написать не так сложно. Мадвачарь написал 10 комментариев, и все разные со, со своими особенностями. Я слышал, много раз написал комментарии на Махабарату, на Упанишаду. Они все великолепны, эти комментарии какие-то Майавади. пришли. Они думали, что они великие личности. Будхи Сагара его звали. Он был очень ученый в Майавадском поле. Он хотел бросить вызов Мадвачаре. И вот они сели рядом, начали спорить и Махапрабу. И вот Мадхавачаря опроверг все его утверждения. Однажды в Варанасе, на одном гате, и там тоже один майвадзи пытался опровергнуть сфиданту мадвачари, поскольку в системе сфиданту сначала у них... их всех ачарьев называют санкачари там такой-то номер и вот там было очередной санкхрачарьи не настоящая какой-то последовательный какой-то давно достаточно было в восьмисотом году и вот этот человек пытался побегнуть сиданту мадвачарьи И вот Ганга, они сидели на Муника Канди Гатте на берегу Ганги, И вот тут и начало прорегать всю Сиданту и случилось чудо. Мадвачари, он самый хануман. И он очень знающий. Я могу, вот, в рам я могу сказать о славе Ханамана и одной из его качеств. Он может передвигаться подобно ветру. И вот здесь говорится манджи-вам, он может передвигаться со скоростью мысли, даже быстрее, чем ветер, и okay. как ветер тоже может передвигаться тоже быстро. Лучший из всех разумных, разумнейший из разумных, но кто-то думает, что какая-то какая обезьяна, какой-то ханаман. И вот Мадвача я приводил множество аргументов, тысячи людей сидели и слушали, и тем временем Весадев явился в небесах, он был такого темного цвета, цвета тучи, свежая. И вот он явился подобно туче и сказал, что для тебя невозможно Невозможно опровергнуть Сидданту Мадвачари, Его Пуна Прагизвали. И вот Я явился и сказал, что бесполезно с ним спорить, и он, ты все равно не переспоришь Сидданту Мадвачари, поэтому прекращай. И поэтому все, что написал Мадвачарья, я могу показать. Они все поддерживают Датчинти Апьеда, Апьеда Это основа Гаудья Баджана. И вот когда Мадвачарья приходил сюда, в Новодьев тогда Махапрабу явился золотого, золотого цвета. Я знаю, по какой причине ты пришел сюда. Я благословляю тебя. Я очень счастлив. И ту седанту, которую ты проповедуешь, я очень доволен ее. Есть вот множество седантов, кто их поймет. И вот ваш ум должен быть сконцентрирован на одном, какого, какого же, какова наша сила подсознания и если мы стремимся к материальным наслаждениям, то лишаемся этой силы, почему саду столь поскольку их ум он сконцентрирован. Кто-то может видеть, что делает что-то нехорошее, но если присмотреться повнимательнее, Итак, они все делают это ради Бхагавана, и все это хорошее. И вот таким образом Мадвачарья, он ученик в Ясадаве, Махаппаву благословил его, сказал, что «я приму твою сампрадаю, чтобы утвердить сампрадаю». Основывать сампрадави это новый сам продаю, это не обязанность Бхагавана. Она как бы новая, но нельзя сказать, что совсем новая, поскольку четыре авторитетных сампрадаи, они вечно присутствуют, только проявляются в этом материальном мире согласно желанию Бхагавана в то или иное время. И вот так или иначе, вот, чтобы утвердить сампрадаю, это не обязанность Верховного Господа. Но в начинает начинают с какой-то великий, преданный. И вот ну, какие-то глупые люди. Даже в нашей Асампрадай можно наблюдать таких. Они говорят, что у них, у них нет связи с Мадвачарьей. А Асампрадай началась с Махапрабху, но... Сила Бхактину такого Бахтюна, говорит, что хотя те, кто заявляет так, таким образом, что те, кто хотят, они не могут доказать это, но попытаются что-то доказать, это неправильно. Сила Бхактину такого пишет, я могу показать им, что те, кто под имением Годи Бхактину внешне, они принимают прибежище в Годи Санпрадае, но на самом деле... Они игнорируют нашу связь с Мадвачари, они подобны демонам. Я могу показать э, в книгах Шила Бахтинут такого. И вот он пишет там, что те, кто внешне принимают Гауди и игнорируют Мадвачари, они демоны, не только демоны, а также они враги Гаудисампродаи. Еще читания Шикшамрита можно открыть, и там я покажу эти слова. Они враги, Гаудисам Прадая, и мы не должны им... а иметь никакой связи с ними. Шила Бахтима Такур, он говорит, много раз говорил, что те, кто не, не, не принимают то, что мы из Мадава Сампрадая. То есть это их заблуждение. Есть, те, кто заявляют, что Галдия Сампрадая не имеет связи с Мадава Сампрадая, Поскольку это наша Баладевиде Бушин, он уже был в И вот он пришел к Годи поскольку хотел обрести связь с Мадха И вот они говорят, что наш Баладави Бушан, он изначально был в Мадро Сампадай, но потом, когда, ну, такая Лила случилась, что он был побежден каким-то преданным с Ямананда Паривара, Дамадар-пандитом, не нашим Дамадара пандитом а их тетёской его. И вот они заявляют, что мы не имеем связи с Мадвачари, И что эта связь была установлена была вам в виде нам не хотят показать что и вот из сочетания Чайтамрити говорится, что Махапрабху когда достиг Уруби в процессе своего паломничества Южной Индии и вот когда он достиг Уруби то Махапрабху хотел выразить какую-то лилу он спросил, я хочу узнать о садан от вас и тогда те Ачарьи в Уруби Начали говорить, что наша цель Мукти и то, и то Махапрабху хотел сказать, снова вы видели, что я саньяси, поскольку он принял внешний саньяс от Санхарсампрадая. Поскольку одна данда, никакого значения одной данды. Пытайтесь понять нас. Иначе мы что значит одна данда? Одна данда санкарачари, значит Ахам Брахмасми. И вот если Махапрабху принял одну данда в саньесу, что плохого в этом, но обусловленная душа не может сказать, что я Брама. Мы можем видеть нашу предыдущую Ачарию, как а, Они все принимали одно Дандову саньясу, как Иша Пурипат Мадавинда Пури, но это Экданда, Гурвага объясняет, что это одна дандовая саньяса. Если Мадавинда Пурипада принял одну дандовую саньясу, это не значит, что он Браман. Он такого никогда не говорил. Если Бхакти есть, то он может служить и Бхагавану, и Экданда. У них не было вот таких мыслей. Идея Мадхавинда Пурипада была а ⁇ адхинтябеда, обеда адхинтябеда, а Почему они ее приняли? Одну данду саньясу, вот наша Гурвага объясняет, они приняли эту одну дандвая саньясу, поскольку в то время была популярна, других не, не было. Но при, принимая саньясу, не думали, что они бах, бахман но в этой одной данде они видели три данды Каяманаваки. И вот в вот этой одной данде, те чистые преданные, как и Шрапурипат, они видели, три, три данды. Они воспринимали, что в этой данде есть три данды, Кайманаваки. Манаваки. Я передаюсь пред, пред, лотосным стопам Верховного Господа телом, умом и речи. Это внутреннее значение саньяса. Махапрабху, он шутил с ними. И вот Махапрабху говорил о, я знаю, вы увидели меня, подумали, что май Ваде, и поэтому не говорите мне о сокровенной сути своего баджана. И Махапрабху начал объяснять об Аченте, беда-бьядатат. Татвия и Ачария были удивлены природа Махапрабху в том, что, в том, что он смирен. И, и вот Махапрабху он попросил его научить чему-то, но в процессе он а, объяснил им великолепие очинти обеда, объеда татвы. И вот Ачарьи были удивлены, как это возможно, он Бхагаван или нет. Он объясняет, тебе Бхеда Бхеда Татва. Им уже было неудобно, они сидели, склонив головы нашего Гурварга однажды. только на эту тему, я могу говорить. И вот, то, что наша Гурварга говорит, то, что почему Махапрабху очень умно хотел дать им такой урок, поскольку тем временем они отклонились от пути Мадвачая. И вот на самом деле Махапрабху, он хотел рассказать нам секреты нашего Баджана, и все это поддерживается Мадхвачарья. И вот они вынуждены были признать то, что, что делать Мадхвачарья. Он хотел утвердить, что мукти — это наша наивысшая цель. Но где доказательства этого, если хоть одно свидетельство того, что это говорил Мадхвачарья? Hmm. Если есть мукти, но, но но здесь неправильное понимание этого слова мукти. Мукти значит служение лотосным стопам Вишну, а не просто какое-то дешевое освобождение. Махапабху хотел утвердить, что мы все отклонились от пути Мадвачари. И в нашей собственной можно, кто-то может разгрываться. И вот могу показать, что кто-то какую-то отдельную группу создает, они отклоняются от пути этих. Мадвачари, что говорить, каких о каких-то людях на Радакунда, Радакунде, которые захватили какую-то землю, заявляют, что они живут на Радакунде, если сама Сила Папапад говорит, что у него нет права жить на Радакунде. И вот здесь тоже ну, как там, тоже можно видеть, что люди, живущие на Радакунде, не имеют никакого представления, они видят только плоть и кровь и какие-то испражнения. И здесь также на другой стороне реки тоже можно видеть люди, заявляющие о том, что они последователи Махапрабху, не имеют никакого представления о его учении. О его характере, о, в общем, одни сахаджи, там говорят какую-то ерусь обучения, махапрабуи и прочее. В общем, одна имитация подражательства. Если посмотреть ее книги, они полны заблуждений. Не относится это ни к Рупе, ни к саната, ни к бахтюна, такого, ни к Мадхавачаре, ни к Махапрабху, а, непонятно что там. А, одна, одна ересь. А что такое проповедь? Проповедь — это говорить о том, что мы услышали от нашей Гурваги. Проповедь — значит. Only for Pratishtha. This body, jackal can take. Night time you can stay here in the car. jackal can come and take your body. For this body, you are going to this, you know. This is your. We like to establish a great Acharya, big Acharya. But Bhagavad Gita, you are zero. You forget. Whole world can give Pratishtha to you. Whole world can give Pratishtha. What is concerned about? Zero zero. Zero. Здесь нужно смотреть zero. на то, кого Бхагаван принимает. А, поскольку yeah. можно часто видеть какие-то знаменитые проповедники, не имеют никакого, никакой связи с Бхагаваном. Он нужно смотреть на тех, кто имеет связь с Бхагаваном, и кто благословен, благословен свыше. И вот сейчас, если вы не верите мне, можно куда-то пойти даже, даже в нашу Сампрадаю. Даже в нашу Сампрадаю под именем Махапрабху мало кто готов говорить в абсолютной истине, и в то же самое время заявлять, что они следуют Махапрабху. И если какой-то Ачарья в ООП, Отклонился от пути Мадвачари. Но ну, бывает, бывает такое, и они заявляют, что они и, и сам И также можно увидеть. На примере Рамануза Ачари. Можно увидеть, В 17-м этом Ачарьи их преемственность прервалась. Вот где была Рамуджа Ачарья, если посмотреть на его седан, то это было Вишиста Два и Тавада. И то, что посмотреть, что сейчас происходит совсем другое. Цели другие, философия другая, все другое. Одно название Трамуса Чари э, э, осталось. И вот и так можно наблюдать в случае с Самбрадой да и в нашей сампраде такое можно наблюдать, что кто-то отклоняется очень сильно, и вот Чила Бхакти он, он заявляет, провозглашает и вот такого открыто заявила, что те, кто заявляют, что у них есть связь с Мадвачари, что я нахожусь в Годиасампадайе, но они хотят. отказаться от связи с Мадвачари, то Бхактина такого открыто говорит про таких людей, что они худшие враги Гаудисампрадая, они поджи души. И нам не нужно иметь никакой связи с ними. Мы пойдем. Сатсанга, сатсанга, будьте осторожны. Малейший от сатсанга. Она станет, может стать причиной нашего падения, и таким образом, это очень общая тема Мадвачари, значит, океан. наш Я могу показать если открыть то все веданта все в океане, все это написано дживагосвайпады, и там можно найти, как они молятся лотосом стопам Мадвачари. Если специально кто-то хочет отказаться от этого, то я не отвечаю за них. Нужно будет смотреть именно в настоящих оригинальных книгах. И там, перед тем, как писать комментарии, наши Джиогаса он возносит молитвы лотосным стопам Мадвачари. Мадвачаре. Баладавиди Бушан, он тоже молится лотосным стопам Мадвачари. И вот When этот термин Бритха Бридхавашнав значит не старый, а -vai -vai". значит, внешне выглядит, что Дзевогусами хочет сказать, что те, кто старые, преданы, но здесь Бри, Бритха сшив значит, знающие. И вот Джио -по Гусей подпишет, что наш Мадвачарья. здесь написано, что под их руководством, я принимаю предвелищи, я пишу о всех сокровенных, о всей сокровенной седанте. И если вы хотите обрабатывать связь с Мадвачари, то это ошибка, большая ошибка, поскольку наша Сейчас люди больше приоритет уделяют тому, что им нравится или не нравится, а они не думают о парампаре, о сиданте. Мы должны быть очень осторожны. И вот Амная Паха, веда ⁇ веды, это единственный изначальный источник всего знания. Из него вед девиданто панишат, Бхагал там исходит. И вот Амная амна, значит в наставнической преемственности мы обретаем то же самое изначальное знание, которое было во времена Бхагавана Шри Кришны, поскольку мы следуем в Ясадеве, так или нет. Если мы следуем в Ясадеве правильно, то обретем ли мы то самое изначальное знание или нет. Кто-то может сказать, что Ясадев давно ушел, но, но какая путь Толк от парампуры какой? В том, что она сохраняет первозданное, первозданное учение. И вот парампура, значит, то самое изначальное знание приходит к нам без всяких искажений. У кого-то есть какая-то власть, какие-то деньги. Но перед тем, как спорить со мной, нужно понять, Кто-то выражает почтение какому-то но какому-то проповеднику, но... но хорошо бы выяснить, следует ли он своей Гурварги -гур или нет, относительно Баладефраса. вот они пишут всякую ересь в 2002 году. Я был во вриндаване. Махрадж читал Бхагватам, это здесь же слог. И вот эти люди показали мне вот в прошлом году. Вот им какую-то книжку написали, где говорится о том, что Балдев совершает с Гопи Кришны. А я сказал, что <сucces> <сucces> в нашем матхе даже пятилетний ребенок может понять эту седанту что Баладев танцует со своими гопи, а не с гопи Кришна. Тут какой-то ачарь уже много лет, достаточно пожилой, то этого не понимают. Благодеф и Бушна, он они все говорят обратно, а тут написали Нет, не то. И если внимательно посмотреть, то цель таких проповедников ⁇ обмануть людей, а не проповедовать чтобы обрести какую-то дешевую славу, Мне очень стыдно за них. Итак, и вот Челобакину такого говорит: он он он он говорит он те, кто он специально пытаются разрушить он нашу, он нашу связь с Мадхуачари, они и Майвади по сути. И таким образом, у нас есть наше право сказать, что мы в преимственности с Чирилой Пабхопадой, Сарасвати, мы можем сказать, что я не могу сделать. И вот только мы должны говорить мало, нужно еще показать своими действиями, своим характером. Просто, парковку officesjm. Как хулиган? Если вы что вы это Not because you can give me some pranami, I can confess, not that, not so easy. I can throw you a pranami. You can throw? You give me pranami and do a rubbish. I can take pranami and throw. Huh? That man from some days before, in Goshal they wanted to capture Had to Spend money like wind. One on Gosha, sixty thousand thousand to capture the world. They love me, but they purposely create the situation so that they can insult Maharaj, insult him and capture them. but finally I speak in front of public, you I told him to come free hand, without money I told you give all money to your wife, and a boy, I uh mean, -huh. and come to me free hand, without any penny. I can arrange your corsage. you in front of public, I told him you I told him not. Махараша рассказывает well, to... mm -hmm. историю про человека, который пришел вроде бы служить, он пытался захватить Гашалу. Ну, в общем, ничего не получилось, ушел. Хотя Махарадж спросил его прийти с пустыми руками, они пытаются там подкупить всех вокруг, чтобы захватить. And also don't speak like that. It's, it's Now he is going to fight you. All hooligans they engage you. All hooligans, pay money and they engage you. We are there behind you. Fight with you. This is my situation. Painful situation. No, no, no, Acharya, can come with me. They cannot say they have no power to speak. Maharaj is speaking all right. No, they cannot. Speak. You can't them. И вот если мы говорим что-то о Мадхачаре, и в общем, Шила Бхакина так вот написала эту шлоку, это суть всей Сиданты. И что это что-то Амна, значит, амная значит нашу преемственность. И какова полза наставнической преемственности а в том, чтобы мы можем обрести учение Махапабу в первозданном виде. Мы можем обрести учение Гуранги Махапабу и Чачатани Махапабу в первозданном виде. Сарасвати. Мы можем обрести подлинное учение. От Силы Бхактина Такура, от Силы Гусаймахараджа, от Силы Кешава Гусаймахараджа и от Силы Бхактипамуда Пурида в Гусаймахараджа. поэтому я очень горд, я очень рад, что Махапавуш, великий духовный гигант Силы Бхактипамуда Пурига Саймахараджа, примет меня, хотя я под всей и он примет меня, я очень рад этому. Я очень благодарен, но я никогда не хотел злоупотреблять его благой волей. Если я прошу 100 грудов в пада, кто грудов в Санаты кто может ответить? То, они никогда не заявляли, что мы ученики такого-то, такого, такого гуру, сейчас, к сожалению, можно видеть, что некоторые люди следуют какому-то гуруизму, прикрываются именем своего гуру. Что люди, по сути, майвадди, но прикрываются каким-то великим гуру чтобы обрести часть его славы. Но чистые преданные никогда не говорят так. Что я там очень легко великого гуру, давайте денег быстро и прочее. Нет, они не говорят об этом, но весь мир, в виде их поведение, их характер, их идеализм, их седан, то не спросят, кто за ваш года, Люди станут заинтересованы в том, чтобы выяснить, если ученик столь могуществен, то кто же его гуру. Мы хотим узнать, а не то, что ученик сразу начинает заявлять, что я ученик такого великого гуру, столько всего запомнил, давайте слушайте, давайте деньги и прочее, как можно наблюдать. Мы должны понять, э, <связать> кто есть кто, понять падше состояние падше душ и самосознавших себя душ, чтобы видеть, за кем ну, мы должны следовать, мы должны обнаружить опоз... свое собственное положение, если мы не обнаружили, где мы находимся, то как мы можем следовать дальше? Если я в латынь, будет мертв. All his dirty experience all He has gone through this, that, then. I big Please don't write me big большие письма, читает, объясняет, отвечает, слишком большие песни, слишком большие Письма не писать как-то кратко, кратко. Я был очень счастлив получить их письма, что они пишут искренне, ничего не скрывают. Я думаю, что такие люди сегодня или завтра, они получат милость Верховного Господа, и я живу по милости в и таким образом сегодня конец. И вот это Амная, Веда, Веданта и все остальное. Это то, что мы получаем от Гурваги. Это то, что снисходит а... Ам... Ам... это то, что снисходит э... к нам из нашей наставнической преемственности. Хари, он контроллер, он повелитель бесконечных энергий, бесконечных шахти. Он э, тот, кто Я говорил одной одно из шлюк из Богота. Веда, они, они, веды, они, возносят молитву Бхагавану в процессе этой чутармаси. Бхагавану во время чутармаси спит, но не как мэл, он находится в йога-нидре. И мы не молимся, чтобы Бхагаван забрал свою Майю, иначе мы слепы за нее, мы не можем ничего видеть. Майя препятствует тому, что мы видели чтобы мы увидели абсолютную истину, может мы видим как-то частично ее, но моя постоянно покрывает эту истину. И вот Бхагаван, он источник всех энергий, всей шакти. И вот те тонкие малые души, не забывайте. Слушайте с некоторым вниманием. Это огромный океан гауде философии. И, и вот здесь говорится. И вот. и те души дживатмы, они татаста-шакти, и поэтому они находятся под влиянием майя Пракрити, но все же они могут избавиться от майя, хотя находятся под влиянием майя, но все же они могут избавиться от влияния этой майи. У них есть способность избавиться от влияния Майя. Есть такая возможность. Все деревья, все, что мы видим, все, что мы и не можем видеть, все одновременно, едино и отлично от Бхагавана. Все это в какой-то степени отлично и не отличной от Бхагавана. Все, что мы видим, все это Хари и наша связь с Хари, это от Мы одновременно едины и, и отличны от него. Мадвачари говорил об этом также. Времени мало, все говорить. Вот Махарджи там идет, а, с, начинается строительство бенгальского центра. Сейчас Махарджи проведет пузу и начнется все. И вся раса прямо, Они исходят из единого источника. И вот Чайтани Махапрабху дает нам говорит, что обрести Кришна Прему это наша наивысшая цель. Это наивысшая цель в жизни душ. И вот на сегодня конец.